«Артар» — дополненная реальность для бизнеса без скачивания мобильного приложения. Удиви клиентов говорящим бигбордом, ожившим плакатом, сохранением визитки в один клик, танцующим 3D-героем, видеопрезентацией фиксированной в пространстве. «Артар» добавит волшебства в твой бизнес, переведет клиентов из офлайна в онлайн, соберет статистику кликов и просмотров печатных материалов и наружной рекламы. «Артар» — дополненная реальность в браузере.